Откройте, это подарки от Эльдорадо. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Открывай, сука, Новый год, блядь! Ты что, дурак, блядь?